Здравствуйте! С вами Руслан Набернюк и школа боя УВЭЙ. В этом уроке мы покажем немножечко нестандартной ударной техники руками. Jacket, Сразу скажу, что э, много может быть критики на такую технику. Но вы сами выбираете, работать ее или нет. Итак, в чем суть данной техники? Иногда э, бывает, ну, лично у меня, у, у наших э, ребят, которые отрабатывают, Делаешь боковой удар, не достаешь, промахиваешься, или специально промахиваешься, И потом на, возврат, на возврате тоже делаешь такой, как бы, удар э, тыльной стороны э, кулака. Или начинаешь наоборот. Отсюда и потом сразу же сюда. И вот, вот этот вариант удар и возвращения, он довольно-таки интересный, неожиданный. И у э, противника, как правило... Очень слабый иммунитет против таких ударов. Немножечко отрабатываю удар камень. Рука бросается, выбрасывается как будто камень. Держит, да? Тоже разные углы можно бросать. По горизонту, сверху, да? снизу и Снизу. Побросали на другую руку. Да. Yeah. Yeah. и сверху набрасывать Набросили, ударили. Хорошо. Здесь можно руку или вот так бросать и сверху ходить удар. Или же можно руку бросать, как будто идет сбит, удар, или вот прям ладонью наносить. Иногда хорошо ударить, это будет удар-удар, или же, например, просто удар. Итак, троечка. Раз, два, Raz, dwa, tri, четыре Следующее упражнение ⁇ это отработка э, скоростной выносливости. Партнер движет лапы, а моя задача максимальное количество ударов сделать раз, два за 10 секунд. И, старт! Здесь раз, два, три. Следующий вариант тройки это боковой. С разворота. Но здесь как бы тоже можно промахиваться, и потом боковой уже заходит. Итак, раз, два, три. Мой партнер работает свободный бой, разная техника рук. А я стараюсь по основном использовать удар и возвращение. Удар, возвращение, следующий удар, вот на необычную технику. партнер работает свободно и я свободно, то есть разные удары. Но в эту свободную работу мы попробуем а, внедрить эту технику. Удар, вытягивает удар или удар-возвращение. Ну, вот, все наши координаты. Первая ошибка – это сильно замашистый удар. Или в начале, или уже после удара идет сильный провал руки. И вот эта открытость, она нехорошо может отыграться для вас. Чтобы делать более правильно, старайтесь делать короткие, кучные эти удары. Отрабатывайте сначала медленно. Вторая ошибка – это... Поначалу какой-то удар, вот этот, например, руками он может быть не очень сильным. И стараться сильно вкладываться, естественно, будет рука тоже залетать там или вниз, или будет выводить вас на большой замах. То есть сначала делайте расслабленно, в удовольствие. Удар вам при отработке должен нравиться. И тогда он у вас увеличится и в скорости, и, соответственно, в вот силе. Поэтому здесь просто надо аккуратненько, тихонечко пробовать, отрабатывать в удовольствие. И эта техника довольно и хорошо может э, зайти в ваш технический арсенал. Первое, самое интересное и главное преимущество, это то, что такие удары редко применяют в боях, как мы видим по поединкам или в боксе, или в том же ну, ММА. Вот. Соответственно, у противника будет слабенький иммунитет против таких ударов. Пусть этот удар вы сделали боковой, потом на отмашку, Пусть он будет не очень сильный, пусть он не накаутирует, но зато он отвлечет вашего противника от более сильного уже бокового удара, там или Аккеркот. А, поэтому здесь самое важное, это просто его пробовать применить. Хотя скажу, что а, сейчас уже видно часто, что а, боксеры высокого уровня а, применяют вот такие удары, тоже там Вальдер или Тайсон Фьюри, а, у них есть вот такие выбрасывающие нестандартные удары и уже. Пошла техника а, более разнообразная, даже в том же боксе. Jacket, Здесь, повторюсь, самое важное, пробовать отрабатывать, а, применять эту технику, и все у вас получится. Если у вас будут какие-то вопросы, предложения или замечания, пишите в комментариях, с удовольствием отвечу. Если вам видео понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на наш канал. У нас также есть приложение мобильное для тренировок. Скачивайте. И всего вам хорошего. До встречи на новых уроках.